Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий, и это мое новое видео на моем супер-канале Толяныч Плей. Сегодня я вам хочу показать, как играть в Mortal Kombat 3 Ultimate, сеговский, на компьютере и по сети. Прикиньте, ребятки, по сети с другими игрокульками, с другими игрокальками. Прикиньте, ребята, ребята! Mortal Kombat можно играть по сети онлайн, а я-то и не знал совсем? е так, в общем, короче, нам нужно скачать, если вы хотите играть и попробовать сыгрануть, и попробовать победить меня, да, у вас ничего не получится. Короче, вам нужно скачать эмулятор MAME, MAME 32++, версии 0.119, специально разработанный и переделанный под игру в Mortal Kombat Ultimate, сетевую. Вот это, короче, игрушечка Mortal Kombat Ultimate Cup Edition. Вот она, вот здесь вот, на на называется... Вот так вот. Вот смотрите вот Ultimate. Ну, чё? У мк 3 Ultimate Cup Edition. Вот эти циферки обозначают 20 год 05 месяц и 19 19 число 05 месяц 2020 год. Да, да, точно. 19 мая 2020 года вышла вот эта последняя сборка этой игры стабильной, в которой а, можно, короче, играть по сети. А, парочку слов расскажу. Здесь, в принципе, уже все настроено, как бы, ну, играть-то можно уже. То есть ничего, в принципе, не нужно, все уже настроено. Никаких настроек особо здесь а, прям таких нету. То есть, не знаю, чтобы зайти. Но если у вас тупой интернет, а у вас по-любому тупой интернет, у многих он мобильный, короче, или вы сидите через Wi-Fi, то будет большая задержка. И чтобы, короче, избежать вот этой вот задержки, чтобы избежать вот этой вот, короче, задержки, я очень много, короче, времени провел, чтобы настроить а, всякие настройки в Windows, короче, Windows, а еще плюс а, мне помогли вот такие вот настройки, которые я проделал вот здесь. Вам нужно зайти в «Options», потом нужно перейти, короче, в Kylera клиент Options», вот эту вот фигню, вот этот пункт. И здесь вам нужно выставить вот такие настройки, как у меня примерно. Вот посмотрите, запомните, и вот такие, короче, выставляйте. Все галочки, все как у меня ставьте, здесь увеличивайте лимиты, здесь уменьшаете количество времени, здесь увеличиваете. Это первое, что нужно сделать. Это первое, что нужно сделать. Тогда лагов станет поменьше даже на мобильном интернете. Ну или через Wi-Fi. То есть вообще стопудово прям лаги, ну не знаю, заметно убираются. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, вам нужно перейти в настройки вот этой игры, кликнуть правой кнопкой мышки на ней, выбрать Propities, вот эту штучку. И здесь вам нужно перейти на вкладочку Sound, вот здесь вот, и поставить настройки вот такие, как у меня. Именно вот такие. То есть нужно вот эту галочку сделать и Sample Rate поставить самый минимальный. Да, звук будет немножечко там тупее, но по сути он, он и в Sega такой был. Здесь просто сделали еще улучшенный звук, видите, 48 48 кГц. И поэтому, короче, звук изначально, конечно, хороший. Но, по сути, он сильно не меняется, зато лаги убираются, когда играешь по сети. Поэтому вам нужно ставить минимальное, минимальное значение. И все, в принципе, и все. Вот этого достаточно, чтобы сыграть на мобильном интернете, ну, с минимальным количеством лагов. Они все равно будут. Будут фризы, будут лаги, короче, по-любому будет. Но их будет меньше. Потому что когда я первый раз заходил, я вообще даже, я, я просто, у меня все фризилось, у меня просто выкидывалось там, у меня зависал просто весь, все окошко. То есть вся игра. То есть вообще было нереально играть. Но когда я поставил эти настройки, все сразу стало нормально играть. Прикиньте? То есть, ну, все круто вообще. Так, ладно, теперь что? Ну, теперь заценим, наверное, игрушку саму. Я сначала вам покажу вообще, что это и как это примерно. Надо потренироваться сначала без сетевого режима, а потом я покажу вам, как играет эта игра по сети с мобильным интернетом. Вот я играю на мобильном интернете 4G. И, в принципе, да, есть фризы, но я думаю, вам было бы любопытно взглянуть на то, как она вообще, ну, играется, короче, эта игрушка. Так что давайте, в общем, перейдем. И я вам покажу, короче, чтобы запустить игру, вам нужно нажать два раза на, на вот этой вот, вот этом вот пункте, вот этой вот игре. Здесь есть две версии игры, вот это вот там на 6 игроков, 3 на 3. ну, короче, специальная какая-то модифицированная хер, хрена тота. -то. В принципе, я ее запускал, но по сути разницы нет. А вот это вот классическая битва один на один, когда мы играем, типа, ну, со вторым оппонентом, он нажимает старт и, типа, все работает. В общем, короче, если вы играете на одного или хотите тренироваться, играйте вот Ultimate Cup Edition, простая версия. Вот эти 6 players это ничего нахрен не убирайте, короче. Вообще забудьте ее, что она даже существует. Это чисто так для угара, для, ну, для приколов, там, с друзьями поиграть 3 на 3. То есть, когда чтобы все, короче, играли одновременно, там, ну и стримили. Это довольно-таки интересный ну, формат такой для стримов, когда играете, например, 3 на 3 и все еще плюс сидите там в Дискорде или где-то, и, короче, общаетесь, и вот это вот все, короче, стримите дело. Ну, прикольненько. Но нам хватит, и для этого видео хватит, чтобы я вам показал просто вообще, как играется игра, как она выглядит, и... Какие отличия у нее от Sega версии, потому что эта игрушка-то старая 1994 года. Но, в общем-то, в этой версии вот переделанной она выглядит довольно неплохо прямо на компе. То есть и там и графика такая подтянутая и все такое. А, графику здесь, кстати, можно улучшить. А, я вот, например, поставил вот такие вот настройки, Я даже вам покажу здесь вот есть. Вот дисплей, по-моему, да-да. А, кстати, я вам еще забыл сказать, что вот такие еще настройки здесь влияют на задержку. То есть вам необходимо бы поставить, знаете, что? А -а пропуск кадров, короче. Вот а -а вам нужно будет поставить это то 7-10 пропуск кадров. То есть, ну, можете и автоматик поставить галочку. Если у вас, в принципе, нормальный интернет, можете автоматик ставить. А если у вас вообще супер-пупер отличный интернет, то вы можете вот draw, draw Every Frame, короче, выбрать. Но если у вас тупой интернет, как у меня мобильный, и вы просто хотите поиграть там с минимальным колесом лагом, я рекомендую поставить Skip 7 of 10 frames, короче, вот, вот, вот такое вот фигню. Throttle надо убрать, throttle убираем галочку. И вот эту галочку тоже убираем, автоматик. И, в принципе, ну это дает какой-то эффект. То есть еще чуть-чуть на несколько лагов уменьшается. Так что, короче, чекните вот это, это поможет. Дальше, значит, э, что я хотел показать. А, настройки графические. Вот здесь вот Advanced, графические настройки есть. Здесь нужно включить тройную буферизацию обязательно. Enable, били, короче, билинейную фильтрацию. А, и вот здесь вот Максим Степин. Короче, придумал какую-то херню, которая улучшает графическую составляющую игры. Ну, то есть, немножко делает как бы покруче-покруче графику сам вид. Поэтому поставьте, вот, например, Максим степинс HQ3X. То есть, HQ-качество будет у моделек, у персонажей. То есть, ну, в принципе, они будут смотреться довольно неплохо. Конечно, там будут немножко такие зазубренности. Ну, то есть, как бы, сглаживания здесь полноценного большого нету. Но, в принципе, эта настройка немножечко улучшает, как бы, общий вид игры, общий облик, так скажем. Ну и все, в принципе. Теперь я могу показать вам, как играется игрушечка. И поиграем в сетевую, в сетевую часть потом. Так что давайте, давайте, давайте. Так, давайте, давайте запустим и посмотрим. То есть два раза кликаем на Ultimate Cup Edition и все идем в бой и еще короче пока я не забыл кое-что а хочу еще вам показать вот эту настройку одну если вы короче включаете игру на одного да просто не сетевую и у вас э, быстро быстро все двигается то есть вообще не знаю просто молниеносно все очень. Вы заходите в дисплей и ставите вот этот троттл тротлинг а, В общем, этот параметр влияет на то, чтобы, короче, снизить скорость немного, ну, игры, короче. То есть, потому что у нас сейчас четырехъядерные, шестиядерные, там, десятиядерные процессоры, они с частотой 4 ГГц и прочие. А эта игра работает в эмуляторе, который, в принципе, использует, там, частоту, не знаю, 10 МГц всего. Поэтому, как бы, у кого очень быстро играет и все такое, то тротлинг, собственно, верните назад, галочку поставьте, собственно. Но она, наверное, уже и так у всех стоит по умолчанию, так что, если кто-то экспериментировал, то еще интересным является вот такие вот пункты. Можно, в принципе, мультитредовость включить, если у кого-то много ядер, и вот эти вот фигни, выключить бэкдропы, безельсы и оверлейсы. Они, в принципе, может быть, в сетевой игре несколько лагов уберут, наверное. Потому что не нужно будет передавать какую-нибудь информацию о них, о их отображении. Ну, хотя, хрен знает. Возможно, это графическая подсистема, так что. Crop Artwork тоже можно поставить, наверное. Не знаю. В общем, вот с этими настройками можно поэкспериментировать и посмотреть вообще, как изменится в сетевой игре. То есть я тоже это проверю у себя. Пока не знаю. Ну, в общем, по всем настройкам вроде бы пока все. Вот такие настройки пока есть и, собственно, все. Будем пробовать. Сейчас покажу саму игру, как она выглядит с всеми этими настройками в офлайн режиме. Сыграем парочку боев для тех, кто первый раз вообще видит эту игру и не знает вообще, что это за игра и о чем, но хочет очень-очень сильно в нее поиграть и научиться а, всем премудростям. Так что сейчас покажу, сейчас покажу. Так, окей. Все, запускаем, запускаем. Так, в общем, игрушечку запустили. Смотрим, вот здесь такая заставочка появляется. Ultimate Cup От авторов чего-то там прось, просьба с вступить в круг. Вот так вот начинается, короче, приветствие в самой игре, что император Шаукан захватил там какие то земное царство, тролляля, вторгся на землю и все такое, короче. В общем, эта игра также по фильму, как... Как и фильм, короче, кто смотрел фильм, есть фильм Mortal и эта игра в принципе поддерживает ну, такой же сюжет. Наверное, они даже фильм взяли сюжет из игры. А сама игра выглядит вот так вот. Это двухмерный файтинг, где куча всяких приемов, ударов, бойцов и, короче, вообще молотилки, добивалки, фаталити, отрыва, отрывания голов и так далее для меня и для тех, кто играл в 1990-х 1990 годах это ностальгия вот она здесь можно вызывать на кнопку там вот такое вот меню и если вы забыли, например, какие-то удары вы можете их смотреть а, стрелочками, перейдя вот сюда, в Game Documents. Вы можете на предпоследний пункт спуститься в шоу -команд лист и посмотреть у каждого бойца, какие удары. Например, вот рептилии вот такие. В общем, поняли, да? Вот так выглядит список бойцов всех в этой игре. Это немного модифицированная и хакнутая версия для игры по сети здесь нет нам сейпата, и вот этот Рейн, он, они немного смещены, в общем, все эти бойцы. Но остальное все осталось такое же практически, и арены, в принципе, добавились, еще что-то добавилось. В общем, игра представляет собой такой файтинг, такую драчунку, короче. С кучей, с кучей ударов комбо, их нужно знать, их нужно заучивать прямо, вот, э, потому что если вы новичок, если вы не знаете, то вы просто не знаю, от соседей по комнате в сетевой игре, потому что ну, там вообще жестко забивает, просто жестяк. Пока что можно потренироваться с компьютерными, с компьютерными ботами, короче, можно тренироваться, играть и делать вот эти всякие специальные приемы, подкаты, которые там, не знаю, требуют много кнопок, ну, всякие большинство ком, короче, вот этих всех, они несложные, эти приемы в принципе можно делать легко, и они делаются ну практически так же, как на сеге. больших отличий собственно от них, особых нет единственное что я здесь встречал например, когда я играл по сети какие-то интересные есть интересные здесь просто есть особенности если их знать то можно очень легко выиграть противников там, например не знаю можно их зажимать просто какими-то бесконечными бесконечными камухами просто забивать на куку то есть э... Я такое видел, и мне такое делали, я такое встречал уже в этой игре. Здесь есть вообще такие игроки по сети, которые прям вообще просто... Не знаю, я не знаю, они походу всю жизнь играют в эту игру. И они знают здесь ну практически все спешилы, и все-все там какие-то лазейки. Как отнять там 90% здоровья, там и все такое. То есть здесь есть, есть такие вещи, которые приходят только с опытом. То есть мало того, что ты просто выучишь там какие-то комбы или вот эти удары, то ты должен еще и хитрить, ты должен еще и искать какие-то, не знаю, какие-то комбинации, которые позволяют тебе там, не знаю, продублировать еще атаки в дважды. И отнять еще больше. Здесь, в принципе, ну, это, это возможно. То есть, в этой версии, то есть, возможно, даже больше, больше чем в версии на сеги. Потому что версия на сеги, она как бы, ну, урезанная немного. Версия на сеги, она немножко, ну, урезанная как бы, такая по графике и вообще по эффектам и по некоторым спешным. А здесь как бы добавлено, ну, не знаю, еще что-то. Играется также, но есть, чувствуется, некая такая тротлинг, как бы задержка какая-то, не знаю, что-то такое. Но все комбинации знакомы, все комбинации узнаваемы. В принципе, игра почти такая же. Даже боты вот эти, они ну, ведут себя также, в принципе, Если я помню, наверное, там на сеге, когда я играл то это, в принципе, да, вас можно сыграть с ботами ну, именно чисто так же, используя те же самые хорошо, ребята, теперь я вам покажу, как играть в сетевую игру. Давайте. А для того, чтобы сыграть, в общем, короче, нам с вами в сетевую игру, и вы хотите, возможно, мож найти меня и поиграть вместе со мной, и т.д., и т.п., короче, то нам нужно запустить, собственно, наш эмулятор, э выбрать вот это меню «Файл». Здесь нужно выбрать «Кайлера нетплей», то есть вот этот вот пунктик, выбираем его. Но иногда вылазит вот такая вот штука, Она, это как бы ошибка предупреждения, которая говорит нам о том, что нужно перезапустить эмулятор заново, ну, потому что какие-то настройки были изменены или не применились, или вы уже его ранее запускали, но... Как-то закрыли его не так неправильно. В общем, короче, выключили комп или еще что-то такое сделали. Поэтому, в общем, когда такая ошибка влазит, нужно просто перезапускать. Перезапускать э с рабочего стола, со значка, короче, эмулятор. Что мы сейчас и сделаем. Так, в общем, игру, короче, эмулятор сам перезапускаем, если такая ошибка получается. И дальше идем, нажимаем «Файл Кайлера Нет у нас вылезает вот такое вот окошечко. Здесь нужно выбрать обязательно LAN 60 пакетов. Здесь нужно выбрать обязательно двоечку клиент. Здесь вы можете написать fake pink. По сути, он вообще не имеет никакого отношения. Можно, например, 100 написать. Или напишите, например, не знаю, 10. Вообще бесполезный параметр ни на что не влияет. Здесь вы вводите ваше имя какое-то, не знаю, там Ваня, Коля, Антон или какое-то еще специфическое. Вот у меня, например, Талян, Таляныч, Талянчи, Мэн. А, здесь какое-то сообщение при выходе, тоже можно то же самое написать, какой-нибудь Талянчи, Мэн. Всем пока, до свидания, короче, это ничего не, не значит. А, и все, здесь теперь посмотрим на вот это окошечко. У нас есть какие-то сервера уже по Морталу Комбуту добавленные, потому что это специальная сборочка мы играем все, и я тоже в том числе играют все на Ultimate Cup, ну то есть в общем-то на сервере, который сборка этой игры если нажать правой кнопкой мышки вы увидите задержку в ваш пинг вашей сети 118 что говорит о том, что это ну очень большая задержка но в принципе играбельная Дальше. Здесь можно какие-то сделать, в общем, отладочные, не знаю, команды. В общем, посмотреть через какую-то командную строку, как проходит соединение, все ли хорошо, нет ли там каких-то выкидов, под добрас... этих выбрасываний там и все такое. Они, в принципе, не нужны. То есть это все ерунда. Большой список серверов можно найти вот здесь, вот как бы. То есть можно его открыть, и здесь будет ну, просто куча серверов, которые она найдет. То есть вы можете, в принципе, договориться с кем-то играть на каком-то другом сервере. Ну, у кого там будет пинг меньше. то есть Вы всегда смотрите вот по этому параметру пинка. Видите, здесь очень много. 1000 миллисекунд плюс в США. Это просто нереально. И вот у нас, например, МСК 1 low ping fast сервер 100, например. И вот так вот смотрите, в общем. Ну, мы, конечно, будем на Ультимейт капе играть, потому что по количеству игроков, в принципе, на нем играет, ну, довольно-таки много игроков. Еще очень много играет в Корее, до хренища просто, вот 28, 32, 33 игрока играют в 16 разных игр, 18 разных игр. А в Ультимейт Cup, ну, тоже, в принципе, до, до 200 игроков играют, но обычно там где-то человек 40-50 бывает. В принципе, я не знаю, там, какие пики какие-то бывают. Но обычно в среднем там 20 человек, 15-12 примерно. Так что заходим в этот сервер. Два раза жмем, короче, и подключаемся к этой, в общем, штучке, трючке. А, мы попадаем, в общем, в такую интересную, такое интересненькое окно. Попадаем с вами вот в такое вот интересненькое, значит, окно. Здесь у нас с правой стороны отображаются все игроки, кто играет на этом сервере. Они, собственно, можно их как-то упорядочить, сортировать. Здесь вот некрасивые ники вот такие вот есть, всякие разные. То есть, ну, в общем, довольно и куча, много игроков. Это уже очень-очень хорошо. Мы здесь есть тоже с вами и так далее. А, в общем, что можно вот так вот сортировать по пингу, там у кого больше пинга, у кого меньше пинга. Здесь слева отображается информация, всякие группы ВКонтакте, куда можно вступить, познакомиться там и так далее. Короче, найти себе каких-то спаринг партнеров по тренировке. То есть, если вы хотите там с кем-то играть только вот с этим человеком, пожалуйста, как бы можете там переписываться. Здесь есть чат, мы можем что-то писать в чат. Его видят все, все игроки, которые здесь есть. И самое Нужное для нас окошечко, это вот это нижнее окошечко, эмулятор, короче, где вот здесь вот написано все. Нам нужно, э, то есть в этом окошке отображаются игры, в которые играет сейчас в данный момент кто-то. Например, вот эти игроки, вот Овнер, они играют в игру Ultimate Mortal Kombat 3 Cup Edition все. И их вот там по двое. То есть максимум можно 6, максимум можно 8, но их там 2 всего. То есть 1 на 1 они играют в Mortal Kombat все практически. А вот если вы видите вот такую, вот такую надпись Waiting, это означает, что кто-то ждет, чтобы вы к нему зашли. Чтобы вы к нему присоединились. Например, Димас вот. Он ждет, когда я к нему зайду и мы сыграем в игру. Мы можем создать свою игру и ждать, ну, чтобы к нам зашли. То есть, в целом, никакой разницы это ничего не дает. То есть, например, если вы думаете, что вы создадите свою игру, и у вас будет меньше лагать там, или меньше лагов, меньше каких-то зависаний, это не так. То есть, как бы, здесь все играется на удаленном сервере, запускается... Мы запускаем только клиент игру свою, и все. А по сути, все эти передачи сообщений происходят через сервер. Поэтому здесь не имеет значения, кто создает комнату и кто к кому заходит. То есть у всех будет как бы, одинаковые лаги, одинаковые задержки. То есть, если у вас будет хороший интернет, неважно, создали вы или зашли, вы все равно будете играть ну, довольно хорошо. Чтобы создать, короче, вот такую вот игрушку, нам нужно нажать кнопку Create вот эту create и мы здесь выбираем вот ultimate cup edition ultimate cup edition вот так вот раз и выбрали мы попадаем внизу все изменилось мы попали в нашу созданную комнатку где есть только мы и мы как бы ждем что кто то к нам сейчас присоединится здесь вот сообщения можно всякие писать здесь есть чат для двоих для тех кто войдет и мы можем видеть вот например я напишу здорово челы мк 3 ха ха ха и все в общем кто зайдет кто прочитает в общем то есть нам остается только ну ждать например кто к нам зайдет а хрен знает кто к нам зайдет то есть возможно никто не зайдет возможно нам придется выйти отсюда да, нажать кнопку выйти и присоединиться к кому-то другому который уже создал и ждет мы можем посмотреть так же, как и мы, создал игры и ждет. Мы должны нажать кнопку с веб Вот мы нажимаем кнопку «Свэп», и мы видим, что мы ждем, и еще кто-то ждет. То есть, в принципе, мы двое ждем, можем, в принципе, друг к другу кто-то зайти, чтобы не ждать долго, да? А то мы параллельно ждем, ждем, ждем, короче, и не, никто никому не заходит, как бы. А хотим играть оба двое. Поэтому что делаем, короче? Обратно нажмем кнопку Swap, переключаемся здесь. И можем. что? А, вот, кто-то зашел. Вот. Теперь мы можем сыграть. Давайте сыграем. За нажимаем запуск. И все! Да, и вот, короче, мы зашли на сетевую игру. И сейчас проверим, как она, в общем-то, играет по сети. К нам там кто-то присоединился, новый бальзама, балаба, И мы можем, в принципе, сыграть. То есть это реальный человек, это не бот. И мы можем играть по сети. Вот, короче, здесь еще, в принципе, ну играет немножко, да, она тупит немного, как бы подлагивает, так есть, короче, такие фризы тупые, но, в принципе, она уже играбельно играет, то есть у меня было вообще просто такая бездетская, плохо, сначала. То есть у меня в первый раз, когда я играл, у меня просто была вообще ужасная игра. Сейчас чуть-чуть лучше, что? И вот, в принципе, играет. Давайте ответим. Да, есть Discord. Здесь есть чат, короче, в игре прям. И мы можем переписываться с, с игроками Ну, когда играем, короче. Получишь меня играть? Меня ж тормозить будет. же тормозить будет, если я в дискорд зайду, наверное, да? Хотя, хрен знает, проверим. Можно проверить, наверное. Ha ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha... Aeeeea... boob... k melhor! gymam копie AH CMAR case w commonly. suuuuuh Вообще каперно. А у Шансунга вот этот перекид вообще много отнимать Просто вообще дисбаланс. Нормально. Он что-то тоже решил ускориться. Надо же что-то показал, ну бас. Ну в принципе он не так сильно от меня отрывается, он играет на счет уже, а просто так по фану прикалываться. Да тоже по фану. Здесь в принципе счет, ты что тут? Это же не турнир никакой, это же просто Так что тренироваться в принципе можно и здесь. Ничего страшного. А -а -а. Прям попал чисто ногой. Давай, <реш> давай, давай, ну, давай. Сюда еще такой сил. Ай, -а -а, блин, зря ру руку не вытягивай. Ой, классный приемчик, тебе покажу О, как он, блин, за, за такую штуку зацепил Вообще, гоп О, прикольная фаталка Молодец, ты еще и фаталки знаешь Ничего себе, ты там CDs. Он вообще походу не напрягается. У него даже время есть фаталки все посмотреть, там все сделать. Он такой чисто такой играет, там, не знаю, что, по-чуп сосет там. Ну, <artificialplane> А я тут вообще так постараюсь, пыхтю такой вообще, вообще прям. <speaks professionals> <Что>, блин, камыл? О! Молодец! Молодец! С по два раза. Эх. Раунд two, <мирает> <Нормально. пишут> Блин, по две выпускай Как тебе повезло. Нет! Давай, пип-пип-пип делай. А, блин. Ну, блин, здесь графика так получше, Прикольно выглядит. <плес> <плес> Я ожидал. Man, man, uh. uh. fight! Sing it down. Но здесь преимущество явное было. Сейчас сразу бежим, носик поем. Вообще, не давай ему морчить, морфится. я уже всеми сыграл уже так даже что-то не очень хочется уже играть уже, прям наигрался такой вообще и она быстрее она только сразу активизировался и забегал быстрее видишь он уже сразу знает что он прямо вот Он уже прям сразу знает уже, что Пой. я, например, сейчас буду вот это делать, вот это. Well done. Finish. Да. И и усак. все, наигрался? И за лагов, не морфится! Да я вообще из за лагов... Да я вообще... Вообще ничуть... Сделать не могу... Не могу... Так, ну что, ребята, надеюсь вам понравился мой обзор. Короче, заходите, играйте в игру, находите меня, добавляйтесь... В общем, наверное, э, потренировать я вас не смогу, в принципе. Но, ну, может, какие-нибудь ролики сделаю. Потому что, если я буду включать Discord и всякие, короче, программки, которые, ну, с интернет, короче, требует, у меня будет вообще жестко вылетать и жестко зависать. Это просто будет вообще нереально. Но я попробую, в общем, если так возможно, то кто-то там спрашивал, короче, то, в принципе, может быть э, тоже по поучу, потренирую кого-то ну, из новичков поэтому, в общем, ставьте лайки подписывайтесь на канал, скачивайте игру, короче, я вам покажу сейчас, где скачать вот она здесь когда вы зайдете на этот сервер а, нет, подождите, пока не заходите, вот, короче, здесь есть группа ВКонтакте, вот это, вот vk.com, Ultimate Mortal Kombat 3 вот это, короче, верхняя ссылка ОМК-3 онлайн. В нее, короче, переходите вот так вот сюда, заходите в эту группу, вот так вот она будет выглядеть. И вот здесь вот ссылочка, вот здесь можете скачать игру. Вот здесь, вот, короче, скачивайте ее и все, установите там, куда захотите, и запустите, у вас будет вот, ну, точно такое же, короче, точно такое же окошечко, которое я вам показывал все в начале ролика. В общем, все. Если вам понравилось, ставьте лайки еще раз подписывайтесь на канал, короче. Меня зовут Толян. Супер Трупер Мортал Комбат Поклонник. Э -э все, короче. На этом закончим это видео. И все, до новых встреч. Пока-пока.